В данной видеоинструкции рассмотрим описание и заполнение вкладок документа «Платежное поручение». Во вкладке «Назначение платежа» приводится расшифровка суммы платежа. Поле ИФО заполнен автоматически из документа «Планируемый расход». Если не заполнено подразделение, это означает, что у ЦФО, указанного в документе основания, есть несколько подразделений, которые ему соответствуют. В этом случае нужно открыть договор. Скопировать название указанного в нем подразделения во по вкладке Служебная информация ТМГУ и вставить это значение в поле Подразделения. Табличная часть вкладки заполнена автоматически данными планируемого расхода. В поле Назначения платежа необходимо ввести информацию о назначении платежа, общую для всего документа, указать наименование товара, выполненных работ оказанных услуг, номера, дату и сумму товара документов, договоров НДС. В поле Комментарий необходимо ввести краткую информацию по документу, наименование подразделения и назначение платежа. Поля на вкладке «Плательщик-получатель» заполняются автоматически на основании выбранной организации, лицевого счета, получателя и счета получателя. Реквизиты во вкладке «Налоговый учет» необходимо заполнять только при перечислении налогов и иных обязательных платежей бюджет. На вкладке «Бухгалтерская операция» необходимо указать типовую операцию. Рассмотрим заполнение вкладки на примере типовой операции «Оплата поставщика» и другие платежи. Нажимаем на кнопку с изображением трех точек. Данная операция применяется, если с помощью платежного поручения нужно получить оплату по договору поставщику продукции, услуг, оборудования или выплатить денежные средства сотруднику или студенту. После указания типа операции автоматически добавляются группы полей «Расчеты» и «Кредит». Если по договору перечисляется не вся сумма, а только аванс, нужно поставить галочку «Авансовый платеж». Поля «Счет расчетов» и «Счет авансов» заполнены автоматически. В поле «Счет кредита» нужно указать счет 201.11. Нажимаем на кнопки с изображением трех точек. И выбираем счет с кодом 201.11.